Барселонский бренд Десегуаль вот, таким образом представил свою коллекцию 2017 года весны. Довольно-таки странно, ну, И опять фонтан в пене Это было недели две назад, когда голландские болельщики бросили гель для душа в фонтан Сейчас история повторяется